компании Brain badance меня зовут Ася Стрельцова. Я расскажу вам, как работать в личном кабинете. Для этого мы входим в личный кабинет, для зарегистрированных пользователей вводим свое имя пользователя, пароль и оказываемся на главной странице. Можно посмотреть свое имя пользователя, ID. Первым делом стоит обратить внимание на раздел «Личная информации. Здесь можно поменять все, кроме ID. Информация о пользователе, его почта, пароль, телефон, информация об оплате. Это карточка, с которой вы регистрировались. Можно привязать другую адрес доставки. Следующий раздел «Мой сайт-адрес». Обратите внимание на этот раздел. Здесь находится ваша реферальная ссылка, проходя по которой партнеры будут регистрироваться под вас. Вот. Запомните вот эту картинку. И скопировав вот эту реферальную ссылку и отправляя ее партнерам, люди будут регистрироваться под вас. Также здесь есть еще самый последний вот раздел. Это ссылка на ваш сайт розничных продаж. Если кто-то захочет не к бизнесу присоединиться, а приобрести просто продукт, вы можете отправить ему вот эту ссылку, и таким образом он станет вашим клиентом. Следующий раздел, который мы рассмотрим, называется «Генеалогия». Он есть здесь и дублируется еще здесь. Генеалогию можно посмотреть в нескольких видах. Первый вид – вид по умолчанию в этом месяце. И мы видим таблицу, где можно посмотреть ранг и количество зарегистрированных партнеров. Новые лично вступления в правой ноге, в левой ноге. Это лично приглашенные пользователи. Новые пре-энроллер с этого месяца. Это а, предварительно зарегистрированные партнеры. Неважно, ваше или не ваше. Количество общее в левой ноге 27, в правой 130. Новые члены в этом месяце. Это, значит, люди, которые стоят под вами. Левая, правая нога. Неважно, а ваши это партнеры, да. Переливом они спустились. Все равно общее количество. Месячный объем на июнь месяц. Лично вступление. Да? Левая нога, правая нога. Fast старт, быстрый старт это значит новые пользователи. Месячный объем. Двоичный биви это значит пользователи, которые сделали автозаказ, начиная со второго, третьего и так далее месяца. Всего дерева это общий объем. В левой ноге и общий объем правой ноги, включая и новых пользователей, и уже которые больше одного месяца. Следующий вид – вид в ячейках. Желтым обозначаются зарегистрированные партнеры, серым обозначаются предварительные подписчики. Например, посмотрим. Вот э, здесь пока ожидает, чтобы быть заполнены. И покажу вам, что серым выглядит это предварительные подписчики. Когда номер ID подчеркнут, это значит ваш лично приглашенный человек можно раскрыть и посмотреть информацию о нем. Следующий вид список двоичный. Здесь две ноги и показывает новый Члены в этом месяце, новые зарегистрированные. Ну, посмотрим одну из ног Желтым выделены – это зарегистрированные люди. С жирным шрифтом – это, значит, лично вступленные. Здесь что можно смотреть? Ну, можно смотреть, как работают ваши партнеры, потому что вот в этой ячейке вы будете наблюдать, кто пригласил партнера в правую, в левую ногу и какого числа кто Таким образом, вернемся. Следующий вид ⁇ это вид дерева рекрутирования. Здесь вы можете посмотреть лично приглашенные партнеры, общее количество, всего активные, которые делали автозаказ, включая новых партнеров. И вид дерева рекрутирования в баллов. Это сколько баллов на сегодняшний день у вас. То есть без учета того, что еще пока кто-то не сделал автозаказ. Что можно посмотреть? Первый уровень, то есть это ваши лично приглашенные. Да? Вы можете посмотреть, кто. И также можно смотреть ранги. Ранги. Неоцененные ранги, то есть это без ранга. Звезда коричневый. Серый двойная звезда. Желтым будет обозначено золото. Платина серая, алмаз. Зеленый, ну и еще не назвали перед этим фиолетовый, это тройная звезда. Можно раскрыть все уровни, изменить вид и посмотреть. Здесь также можно отслеживать дату автозаказа вашего партнера, чтобы напомнить ему, об его автозаказе, чтобы он не потерял возможность на получение права дохода. Вот дата, когда он регистрировался, а вот здесь дата автозаказа. И количество баллов. То есть он есть в этом месяце или еще пока нету, надо делать автозаказ. Следующий раздел, который мы с вами рассмотрим, это раздел «Статистика». На этот раздел стоит обратить особое внимание. Почему? Потому что вы будете работать с ним каждый день. Посмотрите, раздел «Статистика» представлен таблицей. Первый столбец – это «Дата». Второе – «Хиты веб-сайта». Это количество кликов по вашей реферальной ссылке. Третий столбец – это предварительные подписчики, тот, кто проходил предварительную регистрацию. Члены обновления, как только здесь появляется новый член, у вас появляется единичка. Обратите внимание, когда вы регистрируете партнера с внутреннего счета, я потом покажу, как это делать, у вас здесь единичка не будет показываться, но баллы и его генеалогии показывать будут, не пугайтесь. Вот. Как надо работать? Как только у вас здесь Появляется новая циферка, например, было 2, появилось 3. Вы сразу заходите в диспетчер контактов. Вот диспетчер контактов здесь есть и есть здесь. Удобнее сюда заходить. И смотрите. Имя, фамилия, почта, номер телефона. И вы заходите... В свою почту и отправляйте приветственное письмо этому человеку. Текст приветственного письма можно посмотреть в разделе «Тактики достижения высокого результата» или обратитесь к своему спонсору. Каждый день смотрим, как только новый предварительный подписчик, сразу связываемся с ним. Заметьте, что срабатывает больше, если вы позвоните по телефону человеку, свяжетесь с ним именно по телефону, заявите о себе, расскажете ему ответы на все возникающие его вопросы. Еще что в диспетчере контактов. серым это предварительные подписчики. Покажу, как выглядят зарегистрированные пользователи. Зеленым выделены – это новый зарегистрированный пользователь. Либо в этом месяце, если сделала автозаказ, тоже будет зеленый. Тоже зеленый, значит, в этом месяце. Желтым – это значит, что в этом месяце человек еще не делал автозаказ. Если подходит время, то человеку надо напомнить, в этом месяце ему надо делать автозаказ. И обратите внимание, серые предварительные подписчики, зеленый заказанный продукт, автоотправка в ожидании, желтый, оранжевый – это уже предупреждающий цвет о том, что надо сделать автозаказ, в противном случае кабинет заблокирует, а красным выделено нет заказов на текущий месяц, кабинет уже у данного партнера заблокирован. То есть за этим надо тоже следить в своем диспетчере контактов, следите за своими партнерами. Далее за статистикой следует источник статистики. Источник статистики отображает общую статистику, то есть сколько всего было просмотров кликов ваши, по вашей реферальной ссылке, предварительно подписчиков, сколько у вас, ваших лично приглашенных. Следующий раздел «Мой энроллер» – это ваш спонсор, то есть контакты с вашим спонсором, Далее, спонсор вашего спонсора, то есть, если вы не можете связаться со своим спонсором, вы можете связаться с его спонсором. И спонсор выше, то есть, так по цепочке можно обращаться к своим лидерам. Далее, рассмотрим раздел «Поворотное устройство». Мы уже поняли о том, что структуру надо развивать равномерно, чтобы совпадало одинаковое количество пар в левой и в правой ноге. Для этого существует поворотное устройство. Три варианта. Альтернативные ноги – это когда переключается автоматически. Установить на левую ногу, либо на правую ногу. То есть, что это значит? Это значит, когда у вас стоит правая нога, люди – предварительно регистрируется, именно встают в правую ногу. И если даже вы переключили уже в левую ногу, и после этого человек регистрируется, он все равно останется в правой ноге. Поэтому за этим надо следить. Я советую следить самим, подсчитывать в генеалогии, у вас там видно, в какой ноге сколько человек, и сам, самим переключать, не полагаться на альтернативные ноги. И нажимаете «Экономить», «Сохранить». И таким образом устанавливаете ногу. Трансфер кредит, перевести кредит. В этот раздел вам стоит сразу же зайти после регистрации. И что сделать? Пока не пришла ваша карта «Пионер», надо будет поставить галочку, чтобы деньги поступали к вам на внутренний счет. Для этого нажмите третий вариант «Я хотел бы кредитовать все мои заработки с моей кредитной карты Внимание. Тогда все заработанные деньги пока будут оставаться на внутреннем счете. Когда придет карта «Пионер», вы сможете в любой момент переставить галочку на первый вариант, и тогда все заработанные деньги будут поступать к вам на карту «Пионер». Если вы хотите оставлять какую-то часть суммы, например, 72 доллара 92 цента, столько, сколько необходимо для автозаказа, то эта сумма ежемесячно будет оставаться у вас на внутреннем счете, все остальные средства будут выводиться на карту Payoneer. Выбираете вариант и нажимаете «Сохранить». Раздел Автоотправка. Автошип. Обратите внимание, если вы не успели сделать день день автозаказ, то вам надо успевать его сделать до 25 числа этого месяца. Когда вы сделаете его вручную, надо зайти в в раздел «Автоотправка» и посмотреть, какая следующая билд-дата, следующая дата автозаказа. Если она стоит этого же месяца, вам надо нажать «Изменить настройки», выбрать день месяца, количество баночек и изменить автодоставки. Выбрать следующий месяц и «Продолжить». Варианты оплаты. Здесь можно заказать карту Pioneer, на которой будут поступать заработанные деньги. Об этом я расскажу более подробно в отдельном видео. В следующий раздел рассмотрим мой заработок. Мой заработок. Пункт «Нажмите здесь, чтобы выбрать, как получить ваши комиссии». Это тоже пункт по заказу карты Pioneer точно так же, как варианты оплаты. Здесь вы можете смотреть свои заработанные средства. То есть то, когда вы заработали, сколько, например, раскроем. Можно раскрыть каждый чек, посмотреть, что ну, 100 долларов да, – это по быстрому старту. Нажать «Подробно». И вы сможете посмотреть, что за кого, какую сумму мы вам начислили. Так можно каждый чек раскрывать. Я вам рассказала все самое необходимое основное. Теперь еще пройдемся по порядку. После автоотправки порядок. В разделе «Порядок» вы можете вручную сделать заказ товара. Это карточка, которая у вас привязана. Если, вы, если на карточке не было у вас средств как дню автозаказа, вы можете заказать товар вручную в этом разделе. Следующий раздел «История заказов». В истории заказов вы сможете просчитать, какой месяц вы в компании, и когда вы автозаказы делали. Следующий раздел «Лидеры» вы сможете посмотреть себя на доске лидеров, ваших партнеров, кто сколько пригласил в прошлом месяце. Старбот, звездная доска, здесь вы можете посмотреть, кто каких рангов достиг, текущий ранг, здесь вы сможете посмотреть ранг этого месяца и следить за тем, что вам нужно для того, чтобы достичь в следующем месяце повысить свой ранг. Тоже следите за этим. Нажмите здесь для ранга квалификационной подробности. Это значит, что вы можете посмотреть более подробно каждый ранг, что необходимо, какие условия для достижения какого ранга. Обратите план, PayPlan. Это маркетинг. Тоже почитайте маркетинг и здесь, на официальном сайте. Посмотрите, правильно ли вы все понимаете. Если возникают вопросы, свяжитесь со своим спонсором. Продукт. Здесь можно почитать подробную информацию о продукте. Вот его составляющие компоненты. Наводя на каждый компонент, можно посмотреть, чем он уникален, чем он полезен для вас. Связаться с нами. Это официальные данные компании, суппорт, мы. это поддержка. То есть, если у вас возникают вопросы, и вы хотите уже непосредственно обратиться в компанию, можете написать в службу поддержки. И а, также в службу поддержки можно написать, если у вас на внутреннем счете деньги, а вы хотите, уже упали на внутреннем счет, а вы хотите перевести их на карточку Payoneer, вы тоже можете написать в суппорт, и они достаточно быстро переводят эти деньги, антиспам политика, спам политика. Периодически заходите в этот раздел, нажмите здесь, чтобы скачать жалобы или жалобы дата. Нажав здесь, вы скачаете все жалобы, которые могли поступить на вас от пользователей интернета, если вы занимались активно рассылкой спама. Почитайте внимательно, чем это может грозить. Компания не приветствует рассылку спама. Вернемся к главной странице Home домой. И сейчас я расскажу вам, если у вас есть деньги на внутреннем счете, как назначить эти деньги в заказы. Есть 5 вариантов, как назначить деньги с внутреннего счета в заказы. Первый ⁇ это сделать заказ продукта для себя. Для этого пишите номер своего ID, имя пользователя, свое имя и фамилию. Выбираете заказ товара. Продолжать. Дальше выбираете единицу продукта. И продолжать. Подтверждаете. Следующий вариант второй. Можно перевести кредит другому пользователю. Перевести кредит. Вы будете ID пользователя, которому хотите перевести кредит. Имя фамилию. Перевести кредит. Продолжать. Указываете сумму перевода. Например, 72 доллара девяносто два цента. Продолжать. Дальше убеждаетесь по его логину о том, что это именно этот пользователь, имя, фамилия, сумму. И нажимаете на кнопку Выпуск кредитная. Третий вариант, как можно назначить деньги с внутреннего счета, заказывает и создать нового пользователя. Заказ товара. «Продолжать». И здесь вы заказываете продукт. Энроллер имени пользователя вы не изменяете. Это вы как спонсор. Имя, фамилия нового будущего партнера, его почта, его телефон, его логин, который он себе желает, его пароль два раза, страна, имя, улица, адрес доставки, и нажать кнопку продолжать еще один вариант если будущий партнер уже прошел предварительную регистрацию а вы желаете его зарегистрировать со своего внутреннего счета то зайдите в диспетчер контактов найдите этого партнера нажмите на его имя фамилию Скопируйте его ID, вернитесь, нажмите здесь, чтобы назначить заказы. Копируйте ID, пишите имя, фамилия, Заказ товара продолжать. Делайте заказ. Имя пользователя и пароль меняйте и далее по порядочку информацию о доставке продолжать. И еще один вариант, если у вас есть не партнер, а постоянный клиент, который приобретает продукт в вашем онлайн магазине, то можно обновить его до партнера компании, чтобы он тоже начал зарабатывать деньги. Вернемся в раздел «Домой». И рассмотрим еще какие здесь есть функции «Пользователь» и «Биллинг информации». Это то же самое, что личная информация. В разделе обучения есть четыре шага по строению своей большой структуры. Первое – это «Используйте продукт». Второе – «Привлечение трафика на ваш сайт». Третье – «Рассказывают о том, что 95% за вас делает компания». И как только у вас появляется предварительный подписчик, а я вам говорила, что это посерединке раздел надо смотреть постоянно в статистике, надо связаться с ним. Написать ему приветственное письмо и желательно позвонить, поприветствовать вашего партнера. Четвертый шаг – дублицирование. Все действия, которые вы делаете, вы должны научить этим действиям своих партнеров. Это формула успеха, именно дублицирование. Маркетинговые инструменты. Здесь есть брошюры компании, можете посмотреть. Диспетчер контактов мы уже рассматривали с вами. Раздел он здесь, здесь еще дублируется. И генеалогию тоже мы с вами рассмотрели. Нажав здесь, либо здесь вы посмотрите фильм презентацию компании. Ну вот, друзья, я показала вам возможности вашего личного бэк-офиса. Пользуйтесь на практике, применяйте. По всем возникающим вопросам обращайтесь к своему спонсору. Желаю вам больших заработков. С вами была Ася Стрецова.